Здравствуйте, вот наступил 2017 год, январь месяц. Мне необходимо достать черенки, которые здесь хранятся на улице, в данном случае это под снегом. Видео, как хранятся черенки на улице, я выставлял. Они здесь хранятся, меня так, первый год, все время хранил, то в погребе, то в холодильнике, но решил и здесь сделать эксперимент. И сейчас мы увидим, как они у меня здесь сохранились или нет. Необходимо сперва расчистить снег. И вот я приступаю к расчистке снега. Земля не промерзла. Вот мы сами здесь земля. Она не промерзла. Достаем из шифера. Вот Здесь еще у меня резиновый шифер лежит. И сейчас ближе будем наблюдать. Снимаем еще резиновый шифер. Здесь у меня дождь и настил. Вот видим. Открываем его. Вот. Здесь укрытие еще картонка. Как видим, вот картоночка там лежит. Снимаем ее. И теперь поближе глянем, как они хранятся. Вот как видим вот они там хранятся сейчас необходимое количество какое мне необходимо я его просто достану остальное опять закрою до весны и так я достаю то что мне надо земля там талая посмотрим почки сохранились хорошие Как мы наблюдаем на улице сейчас около 4 мороза ничего страшного для них нету. Такими дырочками мне подписаны. Вот необходимое количество виноградной черенков я достал. Теперь так же самое, такой последовательный укрываю назад. Закрываю крышкой деревянной. И шифером. И теперь снегом укрою и все. Вот теперь укрыл снегом данный мой погребок для хранения черенков винограда. И так оно теперь будет храниться. Хранящие черенки на улице занес домой. И сейчас я хочу определить, какого он цвета будет при срезе. Давайте мы посмотрим, как он будет выглядеть при срезе. Вот какой он сухой. Это как бы на первый взгляд кажется, это на улице черенки хранились у меня. Сейчас мы делаем срез и посмотрим какого он цвета будет здесь. Вот видим, какой он хороший зеленого цвета. Это на улице хранились. Вчера их только достал с улицы. Хорошее место хранения. Лучше пока варианта я не нашел. В таком месте они сохраняются более нормально и не усыхают ничего. И хорошие условия гиб там. И здесь вот в нижней части тоже самое. Вот, подрезаем нижний, сейчас вот тоже видим, черный, вроде бы нам на первый взгляд кажется, все завял. Вот делаем срез. Видим, какой зелененький черенок, хороший. Даже можно не вымачивать, но все равно я на вымочку где-то на часа 3-4 положу, хоть думал на 6 часов, нет, достаточно и 3 часа будет. Как хорошо выглядит они. Ну вот и все, такой краткий обзор по хранению моих черенков на улице. Кто желает узнавать новости на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.